Добрый день, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Я продолжаю обзор Блошиного рынка, проходившего в эти выходные во дворе музея Москвы. Музей Москвы расположен на Садовом кольце по адресу Зубовский бульвар, дом 2, как раз напротив метро Парк культуры. Блошиный рынок Проходит, как правило, один раз в месяц. И следующий будет проходить 1-2 октября. Здесь же, но уже будет проходить в здании музея. Сегодня, как вы видите, очень много и продавцов, и покупателей. Ну, пожалуй, это самый большой из блошиных рынков, расположенных в центре Москвы. Ну, и, конечно, самое Дорогие из представленных здесь вещей расположены на столиках. Это, как правило, антиквариат. И более дешевые прямо расположились на асфальте. И все же этот рынок всегда считался одним из самых дешевых, расположенных в центре. Ну, сами подумайте. Сегодня я купила металлическое «Трио». Чайник, сахарницу и молочник всего за 500 рублей и в идеальном состоянии. А рисунок какой-то классический, старинный, мне кажется, да, как вот на гобеленах Ну что-то такое, но видно, что он недорогой, честно. Да, дорогой. Поэтому они в районе 12-16 стоят. А, это настоящий шелк У нас оптовики, теперь Евросоюз к нам едут. А то в этом месяце приезжали из Германии оптовики через третью нет, ну мало того, что вот цвет это... зеленый очень выигрышный он... Да, и он оранжево. никогда не полиняет. Вообще не, просто. не, вот это вот шикарно. Вот вот это вот это. а сколько у нас было, вы ну, не представляете. Плату просто плату вообще это такие вещи у нас шикарные. Так они в малом количестве. В, в мало районе 10 штук сделано. Там. там шарфы есть и плату. Вот это вот одна штука вообще. М -м -м. Я возьму ее. Девушки, тогда скажите, у нас оптовики на Арбат-51 приезжают. Арбат 51. Там, да, вот эти вот, например, вещи, если мы их по две продаем, тогда поверьте. Мы скажем, Арбат-51. 51. 51 если, э, они в районе 6-7 тысяч, поверьте, даже за пять У нас две, они, видите, вот такие большие действительно да но они когда греют они печка зимой просто нагрева нагревательный прибор как да, я батаре. думала только для лет вот чуть-чуть немножко замерзла рука тут же идет нагрев да, да, Чувствуете? Да, да, да. и они не линяют и вот и мне люди говорили все равно зеленые вообще ну, да. он потрясающий вот и когда это самое горло заболевает там одна, Самый шесть лучший, детей. Да? Я говорю, детей лечу вот это. Я думаю, бред какой-то. То Но самой заболела, не люблю таблетки, у меня вообще аптечки да, нет. Да. Я думаю, дай, как вот она говорит, повязал точно. Пять минут болела сильно, меньше, меньше. Да через, я знаю, в сантуральное. Через пять, минут, 100 шер, 100 шок, через пять 100. минут у меня уже все прошло. Удивительно. Там это криптышин. Одна пришла, говорит, тоже ручная работа, там холодный способ. Они всего полторы тысячи. Вручную подшивает цикл. Тоже полностью, его видно на ощупь да. Значит, вы на Арбате. А, когда... а вы на Арбате каждый, все время, да? Да. С 12, с 12 до 9 мы работаем в, Это без выходных. Гостиница Пекин и на Арбате 36, корпус 2. Пожалуйста, приходите, мы будем вас очень ждать. А вы внутри Внутри ретро. ретро. Почти как радио ретро? Да. Хорошо, а я я это это звучит. Пожалуйста. Но вещи у вас, конечно, от самых таких модных винтажа до прям антиквариат. А если зайдете в Пекин, красивая Пекин, зайдете, почувствуете себя царицей. Умейте в учет. Как соблазнительно! А то я там, что делаю, как вы думаете, чувствую себя царицей? Да? Конечно. Металл, да? Вот это, вот это вот красиво, а, с ручкой выключить. А, Знаете, можно а. с ручкой. Поднимем, посмотрим. <связываем> так, это, это А это красота. Нет, Но тут не металл. Какое, царское что-то. Да, царское. Что Но я... это металл сверху. А сам он... <связываем> О, вот здесь. Я нашла 35. тут что-то, смотрите, 35 тысяч рублей, блисквитница, Англия. Ну, да. Англия, ну вот я чувствую, что что-то вообще потрясающее. Вы такое. чувствуете, все правильно да. чувствуете. На -на -на -на -на -на -на. Да, вот что у нас в Пекине продают. Да, и на Арбате. И на Арбате. Смотрите, это же ручная роспись. Да, а смотрите. А ручки какие, mm -hmm. да, металл. Mm -hmm. oh. Мне еще нравится Ой. Вот этот графинчик с кружерами. Угу. Какой именно? Вот зеленый. Зеленый, зеленый, зеленый. А, зеленый. а вот. Да. Все поняла. Тоже роспись ручная. Да. Роспись, роспись ручная. Да. И роспись на ручная. зеленом фоне это просто вообще какое-то сказочное что-то, да? да? Просто сказочное. Ну, вот а там и роспись такая, она же не в воде, она такая получается как это. О, формы. 45. Ну, да. Губа да. не дура. Графин. Да. Это царские вещи у вас. Понятно. Ну, в общем, кто действительно хочет почувствовать себя царицей царем. или царем, заходите. заходите. Будем а рады здесь, видеть. Да? Да, я, я. сколько могу. вот таких? Смотрите, это 3000 рублей. Здесь это подстаканик мельхиор ССР середину. А серебро бывает. 12 века. Так, это ну. Давайте уточним. Ну, нет, не обязательно. Ладно, а вот это мне кажется серебро. Это точно, да. да. Здесь ну, даже написано. Зря они ушли. Да, зря они ушли. Подсели да, но... серебро есть. Но, между прочим, вот очень красивый рисунок, я не знаю, может это Эмиль Хиор, но ну, рисунок-то какой -то необычно красивый, боже мой, да? да, мне кажется, даже лучше, чем порой какое-то серебро, вот. очень выгодная вещь такая. Вот здесь вот, это подстаканник серебрении Варшава, начало 20 века, металл, серебро. Да. Тоже Пожалуйста. интересный. но он купного. и подороже, потому что тут и посеребрение, да? Купка. Возможно, да. Возможно, это подешевле. Но ну, потому, что а и... какая, какой рисунок вообще? Да, но рисунки здесь. Ну, Смотрите. и стоит на самом деле цена смешная. Здесь 2 здесь с фруктами с грошей вообще-то да. это не как в пекине рыба, рыба, рыба, да и... да с да с вами да, там. да. А, с татьяной понятно. там они снимали Синь. видео да, да, дружат да, да, все да, правильно да. все правильно, правильно потому что я его тоже поглядывала, погляд погляд правильно сказала рыбников на рыбников да, хороший парень Немного. я его тоже сегодня видела. его здесь нету не знаю не могу точно он сказать. вообще любит бегать ну зашел бы к вам может быть сбежит да вас то можно снять не снимать конечно так что видите какие красивые а, точнее, вы теперь не диджей, продавшие не менеджеры партнеж, а диджеи. Музыканты тоже занимаются антиквариатом. Антилизм. Ну естественно, да. Где... Рубников э... тоже, простите, да. кто модельер. Ну вот, надо же, да. как говорится, заряжаться на творчестве. На творчестве, на красоте. На красоте, да, да, да. конечно. Согласна. Вдохна... Вдохновляет красота да. и еще, так скажу, разные отрезки времени, потому что все-таки эти вещи несут энергетику. Я согласна с вами. И когда сидишь, тебя... любимых тонах да Такая кружка вазочка посмотрите ой, какая прелесть ой а сервис как он на мой похож боже Вот мой сет, составленный из предметов сервиза Пион Дулева. И перед вами моя сервировка на даче. Я собирала его по крупицам. И обратите внимание на форму чашек и чайника. А рисунок-то все тот же. Мне, кстати, мой больше нравится. Блюдо красивое. Да, да, а сколько стоит 850. Широкое золото, да, не то Широкое золото, да. Нет, ну да, но это же ну, сервис да. столовый. Он не будет, как вот, да, костяные чашки? Ну, ну да, да, да. Да, Ой, а важно, это просто... еще больше блюда. Да, да, да, да, да, да, да. Это еще больше. удачи вам да да вот это вот еще снимите Ой, очень красивая вот зиковская представляете ручная роспись. Зик я тоже обожаю да -да. просто ну, посмотрите как обычно да. у них а, ну немножко более грубая да а вот тут такая роспись да очень Нет, нарядная. это она просто я вот привыкла, у них зеленых очень много да да да, -да. синих таких а вот розовый коричнев, да, а вот, вот розовые, да ну редко бывает а сколько такой 500, 500 рублей 500. Да -да. ручная роспись все расписано Mm -hmm. Спасибо Пожалуйста Приходите да. 8-916-602-74-34 Татьяна mm -hmm. Все, спасибо Так что, если что, друзья, можете заранее да. да. Татьяна Козы да. Вот Сергей точно знает меня Я молоко вожу, поэтому А у вас это Откуда? С разных мест? Это Америка Америка? Да Американские украшения. советские. Вот я тоже что-то смотрю. Смотрю, что. Да, да, да. То есть у вас все. О, у меня даже такие серги были в юности. А вот это, да. Это уже о, класс. Какой класс. Нет, ну вот эти тоже, это наши, но они очень, посмотрите, какие тонкие вот эти вот переходы. Раньше мы все рассматривали, любовались. А сейчас крупные мазки. Посмотрите, какие, какая красота. Вот такой вот. Вы видели такой вот? Я такой вот не встречала. Вместе. очень вместе. Вместе. еще более. раз вот да, я сюда хочу да. перейти да. да. это, это уже типа более крупные брошь и да. думаю, что это как раз Америка может быть да. все, что мы любим а вот это Чехословакия я так понимаю интересно нестандартно давайте, не характерная А бы, сколько сайта? вот Нет. эта вот брошка стоит? Абсолютно. С голубым камнем. Она 4,500. Смотри, какая шляпка. Да? Ой, вам очень а, идет. Да, я знаю. Да. Я почему-то это колесо нахожу, поэтому... можно да. его так? Конечно. Да, замечательно. Оригиналку, да? Понятно. Точно такой же восточный кувшин, только миниатюрный. Я купила на блошином рынке в Александрове. Но ну, я думаю, вы все еще помните. Какая красота? Две сестры, да? да Это черный. На черном фоне. очень красиво. А вот это вот это вазочки такие, да? Одна вазочка, а вторая, не знаю, декоративная вазочка. Ну тоже наверное вазочка. Ну их коллекционируют вот эти ну, сапожки, ботиночки, некоторые собираются. это мне очень нравится. У вас когда-то купила кулончик да, да, такой. Вот. Да, а я спрашиваю, наша пудриночная на 50-е годы. Вот такой сюжет. Зимняя дорога, избушка. Да. И сколько такая прелесть? Еще 200. недорого. дорого. это коровка чья? Наша, советская. Это Все наша. И коровка наша. А коровка, коровка зиковская? Зиковская? Да Да вы что? Да. да. он же уже не существует, этот завод. Да. это мой любимый завод. Да. Да. Я... Да. Молочник, это а, а еще вот это же, ну, бычок Они посеребренные, это кальчугенские, я А нижний угу. был... стальной А нижний Спасибо. <порцузн Huge> вам самого хорошего самого прекрасного будьте главное здоровы в хорошем настроении что очень очень очень нужны мне и вы нужны этому миру мои дорогие несмотря ни на что ни на какие наши проблемы беды ну для чего-то мы появились и мы должны нести этот свет а анто панчору, дехомотете кабалай. Есть и тиритуги, иди, иди, иди, иди, иди, Легем, но шумори, мами куди лапнут, ами мами. Мами, но